Двойка, раз-два, длинная, Прямо ап туда сел на правую ногу. Для не было, вали прям справа. Опять. Опять. Раз. Прыгай обеими ногами. Прыгай. Как, смотри, что ты делаешь. Раз. Рука потому что опережает. Ноги крутись просто. Зачем вверх опять? Просто прямо вперед. Ой, подскок это и есть вверх. Не надо самому выловить. Бей сразу крути, Сразу. крути сразу, с кулаком вместе. Быстрее. Подсел на заднюю ногу. Как бы на задней ноге впрыгиваешь. Ну не гнись, ничего не надо. Вот ты на задней ноге разворачиваешь, шире ноги поставь. Хорошо получается же. Не гнись, не гнись, не гнись, крутись просто уже. Крутись бедро. Крути бедро, жопу крути. Еще раз. Сильнее. Теперь взрыв, взрыв ногами, сжать кулаки. Оп, длинный двойка, пошел, Туда сильнее, сразу кулаки бей. Кулак сразу, вращай, вращай, болись прям плечом туда. Почти. Бедро прям вот туда, через руку. В одну лапу двойку бьешь, раз-два. Ну что встал? Дальше левая нога. Дальше левая. Где второй подскок на ногах? Быстрее. Второй подскок. Где в ног ногами? Нога пошла пойти. Где второй движение ногами? Не чувствуешь? Смотри, ты что сделал, смотри. Раз. И вот здесь. Оп, вверх. Ты просто вер делаешь. Все, и ты не можешь. Рука первая идет, ты здесь например, ты теряешь группировку. Ты прыгнул раз, прыгаешь вперед и вращение. А ты на месте, ты без вращения сразу делаешь движение вот здесь вверх. Еще раз попробуй. Два движения вверх. Вперед ногами. Двойка. Молодец, зачем, зачем? Зачем ты вот здесь выпрямляешь колени? А? Акцент типа. Да? Сильный акцент, да? Логично есть в этом что-то Раз. Ба! Но это на полной стопе, это на месте стать. И все равно подскок вперед идет. А ты вместо того, чтобы выпрямить, акцент имеет место быть. Раз и как бы да, вот здесь подпрыгнуть, безусловно, ногами выпрямиться, да? А на полной стопе пауза. Более короткое движение. Я хочу, чтобы ты длинное движение. Мне нужен твой правый прямой длинный. Это немножко другое движение. К тому же, посмотри, на этом акценте я что делаю? Ногами. А ты делаешь вот это движение. Вот здесь, чуть-чуть вверх, понял? И оно тебе останавливает. Не надо сейчас акцента, просто длинную двойку. Не акцентируй, но такую, да, массу разгоняй, слушили на ногах. Левая нога дальше. Вот, крути жопу, да, да-да? Бей-бей-бей, кулак сразу уже. Не глались сам, вот перед собой кулаки загоняй. Крутись, крутись, хорошо делаешь, крутись, все хорошо. Крутись прям, разворачивайся сильнее справа. Во! Левое бедро, прям жопой меня ударь. Да, да, да, вот туда. Заварись, еще раз. Длиннее ширина, прям левую ногу дальше. Прям подсел на правую сильнее. Давай. Ниже, ниже сядь. Вот, вот, вот, вот, вот. Во! Еще раз. Давай. Подсел, подсел, подсел, подсел. Оп. Почти. А теперь максимально быстро и сильно. Я знаю, я тоже устал. Быстрее. Взрыв. Оп. Вот еще да, да, загони прям попу. Ну что-то есть смысл уже понять. Вот это посмотри, да, движение. Смотри, когда ты прыгаешь, у тебя уже вверх идет, понимаешь? Ты все равно перепрыгиваешь. Но ну, вот здесь ни в коем случае, вот это, оно а ну, тебя останавливает. Да, вот. Но ну, а если ты вот, чуть, чуть вот здесь, хоть хоть чуть-чуть, это очень резко движение рационно, потому что тебя сразу мост не даст тебе сделать движение вперед. Согласен? На месте правый прямой сильно. Сильно правый прямой, завали прямо. Колени опусти, шире ноги, поставь прямо отсюда, бей. Валишь. Сильнее. Сильнее. Сильнее. Без ног. Одними шире ноги поставь, Одними руками. Вот туда плечи прям. Во! Во! Не наклоняйся спиной. Да. Поймай второй локоть. Поймай локоть второе бедро. Да. локоть второе бедро. Вот и все. Вот этот локоть тебе не даст здесь никуда распрямиться. А. И на двойке то же самое. Поймай локоть и бедро. Хорошо? Все, более-менее. Всё. Мозоль, спой, на ноге? На левое. Блин, а что молчишь? Я ж потом догадался, ну поздно, все, ладно. А спасибо, Где? Все, пока. Все, ребят.